Вардек – это успешный и узнаваемый бренд на мебельном рынке России и стран СНГ с 20-летним опытом работы. Современное оборудование нашего завода позволяет производить более 150 кухонь в день, а его максимальная автоматизация – получить оптимальное соотношение цены и качества продукции. Преимущество сотрудничества с Вардек – это широкий ассортимент продукции от кухонь до шкафов-купе, с безграничным количеством вариантов проектирования, 5 лет гарантии, постоянное обновление модельного ряда в соответствии с требованиями рынка, а также материалы и комплектующие от лучших европейских производителей. Мы обеспечиваем своих партнеров онлайн-поддержкой, бесплатным обучением персонала и представляем персонального менеджера для комфортной работы. С нами сотрудничают такие профессионалы рынка, как Leroy Merlin, Maxidom и Obi. Мы разработали собственный онлайн-конструктор, с помощью которого можно составить любой дизайн-проект за 10 минут простым и удобным способом. После чего можно сразу получить его актуальную стоимость и в один клик отправить в производство. Вардек – это сильный бренд, рекламируемый на федеральных телеканалах и в самых рейтинговых профильных телепередачах. Постоянное участие в выставках, реклама в печатных изданиях и интернете сформировали узнаваемость бренда, что заметно повышает покупательский спрос на фоне конкурентов. За 20 лет работы и инвестиций мы смогли добиться минимальной розничной цены на рынке, что позволит вашему магазину вести успешный бизнес в мебельной сфере уже сегодня.